Приготовление диетической цветной капусты в духовке Дело не хитрое Капуста запекается с кефиром или йогуртом под хрустящей сырной корочкой Блюдо подходит на каждый день, рекомендую Перед вами простой рецепт приготовления цветной капусты в духовке диетической Капусту разделяем на соцветия и отвариваем до готовности Перекладываем сваренную капусту в жаропрочную форму Заливаем кефиром или йогуртом Сверху присыпаем тертым сыром Запекаем блюдо в духовке 15-20 минут до красивой золотистой корочки. Удачи! В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Разберите качан капусты на соцветия и отварите в кипящей, подсоленной воде 2-3 минуты. Перекладываем сваренную капусту в форму для запекания и заливаем обезжиренным кефиром или йогуртом. Вверху присыпаем тертым сыром, запекаем блюдо в духовке 15-20 минут, температура 180 градусов. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Цветная капуста, 1 штука, качан, сыр твердый, 100 грамм, 30% жирности, кефир обезжиренный, половина стакана, количество порций 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Пусть вам сегодня повезет.